Всем привет! Сегодня получила вот такой вот до заказ по пятому каталогу на 61 балл. И давайте мы начнем с вами с этих классных новинок Мисс Кини. Это у нас дневной крем для лица с SPF 30. Код данного кремика 1373. Также в этой серии есть такая вот классная сыворотка для лица. Код 0976. крем вокруг глаз код 0640 и мне заказали вот сыворотку для кожи вокруг глаз две штучки код 0975 это новинка поэтому отзывов пока нету надеюсь скоро они появятся и очень положительные вот такая вот есть классная тушь максим код данной туши 52 39 она у нас объемная с широкой кисточкой и есть еще вот такая вот тоже для объема тушь код 50 202 черная тоже классная сама я пользуюсь очень нравится парфюмерный дезодорант для мужчин пент-адвентуры код 8154, аромат очень долго держится, справляется с своими заявленными функциями, их заказали 2 И вот такой вот есть женский дезодорант Light, до трех дней защита, код 2677, их тоже заказали две штучки. Также всеми любимая серия, бальзам растерка с пчелиным ядом, снижает, напряжение и неприятные ощущения. Код 1280. Их в заказе у меня тоже два. И вот такая вот у нас новинка вышла тоже. Кремов из серии Амикайт. Гель для умывания. Идеально подходит для бережного очищения кожи, удаляет загрязнение и макияж. Код 6739. Тоже у меня два в заказе. И из этой же серии дневной крем. 6736 и ночной. 66 67 37 на себе заказала мою любимую водичку Мурмур Код данной водички 3086 Кто любит сладкие ароматы советую приобрести Очень понравится Незаменимое средство Для уборки на кухне Губка с металлической нитью для уборки Код данной губки 910 434 размер 9 на 9 с половиной и ширина 1 3 сантиметра толщина Это заказали мне две штучки и конечно же средство для очистки духовок и плит с ароматом цитрусов идеально удаляет жир и нагар эффективно очищает плиты духовки противень и сковороды вот 30,119 данного средства. Ну и, конечно же, всем любимые БАДы. Это у нас идет комплекс для укрепления волос и ногтей. Артикул 15,708. Это я уже взяла для себя. Вот такой у меня получился небольшой дозаказ доза на 61 балл. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!